Рекламный проектор Данный бизнес довольно прост и заключается в том, чтобы закупить партию проекторов, который будет проецировать рекламу. Тебе потребуется договориться с магазинами или кафе города на сотрудничество и прикрепить проектор перед входом в заведение. Вечером или ночью устройство будет проецировать на дорогу перед заведением световое изображение с рекламным предложением. Подобная реклама еще не так сильно распространена и позволит с невысокой конкуренцией открыть бизнес, который будет пользоваться большим спросом. Стоимость проектора порядка 8 тысяч, но за услугу и установку рекламы можно запрашивать от 20 тысяч рублей. Подобный бизнес не потребует вложений более 100 тысяч рублей и на старте окупится за первые 2-3 месяца. Понравилась бизнес-идея? Подписывайся на канал, ставь лайк и до новых встреч!